Праздновали рождения. Вчера день. И после празднования такая забавная история получилась. После получила забавная ситуация. Немножко расскажем. расскажем Алку. А, а праздновали. Мы. Было хорошо, весело. И а, нам с Натальей надо было съездить в центр города. Внизу, талия, тревожь, в центр. И уже так начало темнеть. И вещи со стомняло Мы ну, сели на нашу машину. И выезжаем с церкви. И его а, И я смотрю, как всегда, в зеркало заднего вида. И как венги Потому а, что мне надо отъехать, что тряло, нажать на дистанционку. Наратись на дистанционку. Дистанционку. И за, Закрыть за собой ворота большие. Лист, Тяжелые железные ворота. Вы их видели, когда заходите Ну, смотрю из ворот. Брат Сергей выходит. Извините, что при брат Сергей выходит. Извезда брат Сергей. Ну, я думаю, да. Брат Пусоки, по подожду его, когда выйдет. Если бы мысли брата и доступны сообщества, когда излезем. И он вышел. Кто Я думаю, ну, наверное, все. Ну думаю, там, в принципе, калитка-то открыта. И yeah. слышно, а я думаю, ну, думаю, уже можно закрывать, За могут гараже, чтобы могут Я нажимаю на пульт. И, И, ворота И ворота начинают закрываться. И тут я в зеркало вижу. Что одна сестра там из, из этих же ворот выбегает, руками машет. И наша сестра из-за гаража, и почва такая маха сердце, и добегает. А ворота-то уже все ниже и ниже. Даже когда вечер с два и долга-рябона долга. Долг. Смотрю, за сестру еще кто-то уже вот так подорога потом... да, пролезает. Сестра, потому что я снизу вот такая вот долгая. Я думаю, сейчас эти ворота тяжелые, сейчас кого-то реально зажмут. Я с вами сплачу через шипоти снявку. Ну и последний человек успел, там вот так. Ну, не знаю, что Я думаю, ну зачем это? Я с Ипитом, за что? Калитка же открыла. Когда ты утворен. Я останавливаю машину, выхожу. Я с пиром кладом, с дизом. Говорю, ребята, вы что делаете? Как Калитка, вот она. А сестра Таня кричит, а я испугалась, я вижу ворота закрывать, быстрее, надо успеем, надо успеем, надо успеем. Знаете, а потом нас посетители спрашивают, у вас что, тут церковь? А чего у вас из церкви вылетают? По идее, солетать должен, да? Такая вот история. Таковая история знаете, вообще у нас церковь должна быть резиновая. Церковь -то не требует от Гумена. Вообще, вообще город Варна называют резиновый город, вы знаете это? Потому что город Варна это... называется Гумен. А, город Варна летом растягивается до... Варна, растяга примерно до 1 миллиона человек. 1 миллион человек. Ну понятно, что за счет туристов. Ясно, что ради туристов это морская столица. Вот. А когда уже начинается сентябрь, октябрь, Практика, месяц. Сентябрь, октябрь месяц, туристы уезжают, и город вот так жжж. И город вот так <связано> Примерно до да, 500, тысяч. 500 тысяч. Ну, 400 тысяч. 400 тысяч. тысяч. Вот у нас церковь такая. Церковь вот не требует да и такова. Чтобы надо 300, М -м. значит. А по 300, 300 человек. <связано> я сейчас вспомнил... Бородатый, такой анекдот. И виднажды, дескать за, еди... за единиц. <laughs> в детстве я слышал, правда? В детстве И потом чуть позже, по телевидению, даже делали такое мультфильм. И даже Что в автобус влезают люди. Чего в автобуса хора. И уже не могут влезть. И, не могут да да и кричат, кричат водителю. тут еще много народу. И на шофера, има много народу. И он так берет рычаг. И то есть И рычаг. И автобус растягивается. И, растягивает, <сум> и люди опять заходят, заходят, заходят. Близат, близат. Еще 50 человек. 5, 50 еще есть люди, еще есть люди. Дождь има, има. И водитель опять берет рычаг. И, так, и трык, уже Вадь, ну, автобус совсем огромный. И автобус совсем огромный. И все вошли. И влезали всички. Все, влезали. Ну, тогда поехали. Примерно так. У нас должна работать. Сегодня тема моей проповеди. Тема-то на это Они победили его. Деса победили. Давайте откроем это место. Это очень важная тема. важная тема. Это написано в книге Откровения, в 12 главе 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли и не наслочь уже для них место на небе». И Незвержен был великий дракон, древний змея, называемый дьяволом и сатаной, обочающий всю вселенную Незвержен на землю, и ангелы его Незвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что для них, братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца. Они победили его кровью Агнца и сломал свидетельство своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе, живущем на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени Аминь. Очень важное место из Писания, где нам дается, в принципе, такое, как... Своего рода ответ подсказка, как можно побеждать дьявола, как можно дьявола. Вам это интересно? интересно да. Дьявол, он как рыкающий лев написан. Дьявол, рыкающий он ищет кого бы поглотить. До до он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И то до до убийства, погуби. Он есть от начала человека в и то начала человека в кстати, Господь мне положил на сердце. А в прошлом воскресенье я не успел в картинке прочитать все записки. Наши нужды. Ну, почему-то я взял оттуда одну записку и положила ее в карман. И сегодня я ее достал. И меня появилось побуждение это зачитать. Да и вместе с Вами помолиться. И, с да помолим. и это будет демонстрация силы крови Иисуса. Демонстрация на на на Иисус. Потому что Иисус и сегодня освобождает. Иисус и Скажи Аминь. Скажите, измин, вот брат приехал из Израиля, Центр реабилитации для Мы служили в нашем городе, Центр реабилитации. Это самый большой Центр реабилитации в Казахстане. Сотни людей каждый месяц проходят. И получают освобождение от наркотической зависимости. После того, когда они обошли всех, Наркологические диспансеры лежали под системами, под, системы, под разными такими блокадами, блокажи, которые якобы помогают избавиться человека. Помогло, да, Но уходит, ничего не помогло. Ничто не ему помогало. И потом, потом попадает центр реабилитации. И следует, в центр реабилитации. Это Свидетельство. Это то, что мы видели своими глазами. Раз, что, и эти ребята получают освобождение от, от какой-то страшной героиновой зависимости. зависимости. Героинщики, понимаете? Хирурговцы. Которые горят по одному грамму. По ну, грамм. Для кого-то это может быть смертельно. Они даже. это делают по несколько раз в день. И Бог их реально освобождает. И, Господь и некоторые из них даже, даже становятся служителем Пасторями церкви. Вот сегодня я прочту за домяном. и Дамьяном э, у Дамьяна аллопеса и возможно облысение из-за бактерий. Дамьян, има аллопеции и вероятно, пришививание поради бактерий, чтобы облесение прекратилось и возобновился рост волос. Това пришививание до спрея и до сыр, обновили упустлявание. Ну, знаете, я как врач знаю, что аллопеции То тотальные тотальны, или локальные локальны, чаще всего возникают после сильного перенесенного стресса. Стресс. Просто вот... Волосы могут выроснуть. Волосы а, а, а, очагами каких-то более Или все волосы могут выпасть на может теле могут выпадать Но всегда это после сильно перенесенного и шока. шока. И у меня сегодня, знаете, просто призыв в церкви. Давайте мы сегодня помолимся за Ну, пусть это будет не только для домяна Пусть это будет также и для кого-то, кто смотрит нашу и передачу. И потом засвидетельствует. После что Бог исцелил меня. Чего меня исцелил. И мои волосы выросли. Прасного, но... Потому что Бог всемогущий. И, что и, всемогущий. и он умеет стирать. И, и может, да Вот эти. Страшные какие-то воспоминания <съем> а -за о перенесенном шоке. За некого, шок. Его совершенную любовь, И совершенную любовь что она делает? Она изгоняет всякий страх. Был, всякий страх. Скажи, всякий страх, страх. страх. из наших сердца. Бог освобождает. Бог, Он больше того, больше в этом мире. Больше вот этих шоковых ситуаций. Детя, дьявол пытается просто, битву, просто стереть кого-то но Бог, Он есть восстановитель. Аминь. Давайте мы коротко помолим. Господь, мы вступаем за этих людей, Господь, за хора, у которых случилась алопеция, им случи алопеция. Не важно после чего, после стресса, после стресса, шока, после какого-то страха. страха, или, бактерий. или последствия бактерий, каких-то грибков, Некоторые грибочки. мы просто запрещаем этим недугом каким-либо образом проявляться на этих телах, проявляют тела. и продолжаем полное исцеление и полное восстановление. полное восстановление именем Господа нашего, Иисуса Христа, Иисус Христос. У пророка Исаия 53 главы глава пишет, «Ранами Его, через, через ранее ему. мы исцелились Он забрал наши немощи и Бога наши болезни. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава, слава нашему Богу. Слава на нашу, Господу. Если ты, дорогой наш друг, пути, скопи, приятель, через несколько дней получишь полное исцеление и восстановление исцеление и увидишь, восстановление. что у тебя да. на голове появился пушок. Видишь, что секунда, Я был свидетельствующих исцелений и восстановлений. А Прослав Господа Бога. Приди и в церковь и расскажи, на церкви и расскажи, что сделал с тобой Господь. Иисус Иисус. Потому что Иисус не изменился. Иисус не сеев, вчера, ищет, сегодня в веке тоже и вовеки тоже Он и Бог. сегодня исцелял. Как и две тысячи лет назад. Будь благословен. Будь благословен во имя Иисуса. На Иисуса Аллилуйя. Аллилуйя. И налог Божий даст нам благословие Я думаю, мы будем еще больше поздравлять, когда мы услышим такие свидетельства. За, чего, так, сами, куда за, Боже слава. за Божие да слава. И я прочитала сегодня из книги Откровения. И нам дается два ответа. Всегда вот два а как побеждать дьявола? когда дьявола? И написано. И пиши. Они победили его. Победили. Кого его? Кого его? Сатану. Сатана. Кровью Агнеца кровь и словом свидетельства своего. Через слово то на -то свидетельство. Вы знаете, вот в прошлое воскресенье я проповедовал о том, как э, выносить из ничтожного ничтожного драгоценного. Я приводил пример апостола Павла. И я дал пример апостола Павел. И в принципе это история многих из нас, и твоя история, это нас которые пришли и познали Господа и в самых ничтожных ситуациях, ничтожных ситуациях, в которых мы находили. Мы призвали имя Господне. И пришел драгоценный Иисус. И мы спаслись. Кто-то получил спасение. Кто-то получил исцеление. Кто-то получил освобождение. Я приводил пример в пример апостола Павла. Бывшего Саву. Фарисеи из Фарисеев, Евреи от евреев. Но ну, казалось бы, ну, у него в жизни все было прекрасно. И в ему было ларить. До какого-то момента, момент, пока он не начал гнать церковь. Только ту, так что он э, получил, письмо от и получил письмо от первосвященников. И шел в Дамаск. И учился в Дамаск. Чтобы хватать христиан. И он пишет, в других местах написано, что он, он просто настолько был мотивирован, что он готов был христиан убивать. христиан. не только сажать в тюрьму, а просто чтобы был вынесен вердикт, и чтобы многие из этих христиан казнены были казнены. С таким настроем шел в Дамаск. В в и Что с ним случилось? Иисус <свякнут> Иисус <жил свякнут> по дороге в Дамаск? Он встречает. Он в своей жизни, может быть, Он слышал об Иисусе, конечно. То, он, может, быть, Иисус Христос. может быть, даже видел. Иисуса. Может видел. Но он при жизни своей, когда Иисус был на земле, <свякнут> и, или, и, ли, лично Иисуса Он не знал. Лично никого и познавал. Он не был его учеником. То, он не был его последователем. Более того, он ненавидел Иисуса. И ненавидел всех его учеников на Иисуса. И он по дороге в Дамаск Дамас, встречает самого Господа Иисуса. И это после того, как Иисус уже умер и воскрес, и, и был вознесен на Небеса. Мира, воскрес, и на небеса. вы знаете, это было такое явление славы что Саввул ослеп. Саввул его ослепял. Он просто ослеп. Он, он... Книга Деяния пишет. Книга Деяния пишет. От, от такой славы он просто перестал видеть. Чего? Тази славы просто усплял. Бишь, да? И вы знаете, на самом деле, я сейчас рассказываю, уже начал рассказывать. Сейчас, за позже, в вечер доверил, Личное свидетельство. Личное свидетельство. Апостолу Павлу. На апостолу Павлу. Скажи, Скажи аминь. Потому что аминь. это так. Зашел на два этаката. И вы знаете, по книге Деяния, 9 глава. Двадцать вторая глава. Мы можем прочитать. Можем да Чуть позже мы прочитаем. Свидетельство Павла. Свидетельство О том, что с ним случилось. Вы знаете, апостол Павел в своей жизни пережил эту победу. Апостол Павел в своей победу. Какую победу? Он в своей личной схватке с дьяволом, он... Победил. победил. Научил побеж... Научился побеждать дьявола. Научился это Каким образом? Он научился побеждать дьявола словом свидетельства своего. я хочу прочесть сегодня вместе с вами. Первое послание Калинфина. Первое послание Пятнадцатая глава. 15 глава а, Апостол Павел проповедует Апостол Павел проповедовал И пишет в Коринфицкой церкви письмо И пишет на Коринфицкой письмо Это его первое послание Это его первое послание в вот третий стих. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребён был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом двенадцати, потом явился более нежели пятьсот братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову также всем апостолам, а после всех явился и мне, как кому как некоему извергу. Вы знаете, кто такой изверг? Знаете ли, ну, и, Я вверх, думаю, вверх. что это очень страшный человек. В смысле, что очень страшный ну, человек. человек с какими-то просто извращенными какими-то мыслями. Человек с некоторыми из извратениями мысли. Желающий убивать. убивать. Ну, маниакальный такой человек. Маникальный человек. Который не только желает. Но -то и делает это. Но и, купрами. и вот э, Иисус Христос является. Будущему апостолу, Иисус Христос на апостол, как какому-то извергу. Извер, можете себе представить это свидетельство апостола Павла. Можете да представить вас свидетельство апостола Чуть-чуть ниже он пишет. пишет. Ибо я наименьший из апостолов и недостойный для вас апостола, потому что гнал Церковь Божия. Свидетельство апостола Павла, ну то есть он был в такой ничтожной ситуации, был только в ничтожной ситуации настолько. Его сердце было, уничижено. И сердце было уничижено. Я думаю, что дьявол, сам дьявол не раз приходил к, к Павлу. и, смысле, что виден, что был при апостол. и пытался а, его окривитать. Если упитывал В его же глазах. А -а -а -а -а. Ты куда едешь? Ходил Какой то апостол вообще? Апостол ты церковь. Ты уже стоял, когда Стефана убивали, ты стоял и одобрял его убиение. Я тоже об этом проповедовал в прошлый раз. И, конечно, это было очень страшно. И вы знаете, вот э, свидетельство, Павла, свидетельство Павла, оно говорит, сказало, о том, что любой человек может быть оправдан если познает и, познает и поверит. в значение крови Христовой. Вы знаете, для еврея, из евреи, особенно из э, фарисейских кругов тогда, кругов, наученных и наставленных, -то научены, жертвоприношению, на -то, храмовые приношения, на приношения, о том, что без крови не бывает прощения. Кровь, няму, брошка, что нужна жертва, жертва, и без жертвы не бывает прощения, без жертвы, няму, что нужен чистый и непорочный агнец, и только такую жертву примет Бог, и только такую жертву, примет Бог, и вы знаете, и потом все это совершается и все, по всичку, во Христе Иисусе, Иисус и кем Иисус Христос назван по книге Откровения, и как и наречен Иисус Христос по книге он, он назван агнец. Божий непорочный агнец, Божий агнец, кровь которого пролилась на Голгофском кресте. За что она пролилась? За какого? Твой мой грех. За Твой мой грех. За грехи всего человечества. За грех человека, каждый человек, и всякий человек благодаря пролитию этой крови, благодарение, благодарение на изгибы, на кров, он сегодня прощен. Поэтому в первом послании от Иоанна, в первой главе, в, Иоанна, глава, в 10 стихе написано, если исповедуем грехи наши, исповедуем си, то Бог, Бог, будучи верен и праведен, простит нас, и прости. мы, и грехи наши, драгоценной кровью, скупоцена так Иисус Христос. Смотрите, какая победа. Ищите, победа! К тебе сегодня приходится на нас. Тебе идва и днес сатанат, говорит, ну, ты такое сделал, и ты сказал, что, си такого что лица, Бог тебе никогда не да простил. То есть на тебя льется определенная клевета. То есть, излива определенная клевета. Писание говорит, что день и ночь. указывает день и ночь. и ночь. Вот эта клевета льется. Да, льется, льется, льется. перед Богом, пред, Бог, пред людьми, пред, хората, пред тобой, на пред тебя. Тебе, върху теб и, конечно, многие люди это вынести не могут, сбилоси, не могут если не знают значение и силу крови Агнето. Вот апостол Павел, Павел когда-то это пережил. Апостол Павел, Он был в Дамаске. Был в был ослеплен, какое-то время находился в состоянии ослепения, полной слепоты. И Бог находит раба своего Анане. Раб и Бог Анания И говорит, ты пойдешь в такой-то такой-то дом. И там. Встретишь и увидишь сала, который сейчас слеп. Сега и слеп, подойдешь к нему, и возложишь на него руки, помолишься, и, и, и этот салу прозрит. Это тоже описано в книге Деяния. 9 и она не говорит. И она не оказала. Я слышал, что этот человек много зла делает. И что он Гонит церковь. Чего не церковь -то? И идет тогда в Дамаск. И ути в Дамаск. Знаете, как это у христиан бывает? Вы, Иногда и... мы так шутим. У, касса вот, касса у касса. нас вести распространяется намного mm -hmm. быстрее, чем у КГБ. Че... Mm -hmm. еще там, как, как, а мы там, там уже все знаем. знаем и здесь весть настолько распространилась. Та только взял сообщительное письмо. Только Томас. То, христиане уже знают. По вечно, Он говорит, это страшный человек. Господь, ты ты меня послал. Все, она не иди смело. Твоя, не смело. Я иду перед тобой. Сам при тебе. Она, она не приходит в тот дом. И она не дом. Подходит к этому человеку. И говорит, Господь мне сказал. Господь мне сказал. Господь мне сказал. Будешь же исцелен. исцелен. Прозри. И, вы знаете, Писание говорит о том, что у апостола будущего апостола буквально как чешуя от глаза. Писание на правом учитель. Как вы думаете, это можно свидетельство? По ли? Когда ты был слепой? У вас есть слеп. и вот так несколько дней вот так ходил просто с, повод, с поводырями. И просто неси можно И подумал уже ну все. у Я слепой. Сляпся. Это страшно. Твоя страшно. И в этот же момент кто-то приходит момент, и говорит, мне Господь сказал, что Господь казал, Тебя зовут Савл, что я сказал, Савл, и что возложу, и церковь. все это происходит. И вот кто может это так делать? Кое вот просто воскресенье ко мне подошла Минута одна... Неделя одна девушка, одна ее сегодня нету. Я не и она подходит, подходит и говорит, я сегодня первый раз пришла в церковь. Вы призывали к прощению. В конце служения вы сказали, если у вас есть хотя бы один человек, которого вы не можете простить, простите его. И вы знаете, не знаете ли, я одного человека не могла простить а один человек не может долгие годы. И в этот момент, в момент я вдруг простих. И мне стало так хорошо. И Вы знаете, я увидел, я сведя, что у меня на, на моих глазах ми, человек родился свыше. Человек простил родился. Он простил. Благодаря ли это моей проповеди? Я не думаю. Человек несколько лет не мог простить. И вдруг он прощает. Благодаря чему? Я верю в то, что благодаря только благодати Божией. Благодать Божией. Апостол Павел чуть ниже пишет. Апостол впрочем, я, не я впрочем, не я потрудился, но благодать, но которая во мне. Мене, аминь. аминь Дух Святой. Он произвел это действие. Человек получил рождение свыше. свыше. То же самое произошло и с, с Савелом. Конечно, как может не поверить человек, как может не поверить человек когда тому, с тобой происходят такие чудеса? Иисус Господь. Иисус. И с этого же момента Он идет туда, куда говорит Ему Господь. там три года, мы ну, чуть-чуть попозже это просто это место почитаем. Место, Давайте мы закончим. Это место. В слово, место. Мы продолжаем. Э, десятый стих. «Ибо я наименьший из апостолов, и не достойно называться апостолом, потому что огнал Церковь Божий. Но благодатью Божий есть им то, что есть им». И благодать Его во мне не была черной, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они а ли? Мы так проповедуем. И вы так уверовали. Вы смотрите, апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. Вот мы вот так проповедуем. И это как вы В простоте. Мы просто рассказываем свои истории. Просто рассказываем истории, как я пришел к Богу, как, сам при как я убил его в, как в что садил со мной Господь. Какой Господь Вы знаете, по Библии это называется свидетельство. Вообще, суть свидетельства Это рассказать всем людям да расскажешь на хора, Которые тебя окружают И лучше всего делать это каждый день О том това, Что сделал лично для тебя направил лично, за тех, лично для себя лично за тех, Господь, Господь И Маше аминь, аминь. аминь Это самое сильное свидетельство и Это сильнее всего работает я это могу сказать как миссионер. Я смогу сказать, как пастор с, с 26-летним стажем. 26 стаж. Свои, на своем опыте я видел много-много-много служителей, служителей, которые несли свое служение. Через то, Через това, что просто рассказывали свою личную историю. Просто личную историю, как я поверил в Иисуса Христа, или мы кого-то иногда так откровенно спрашиваем, или откровенно расскажи, расскажи, как ты поверил в Иисуса Иисус? Иисус Христа. Человек начинает рассказывать, но да знаете, в этот момент в его жизни происходит победа. Аминь. Аминь. Аминь. Он начинает просто вот Дьявол не может этого слышать. Дьявол не может Какой Иисус? Как Иисус? Перестань. Пристани. Ничего этого не было. Ничто не, не Просто это была какая-то случайность. Просто совпадение. Просто совпадение. Но если ты веришь в это, если ты пережил личную встречу с Иисусом, если ты пережил то, что Он сделал лично для тебя, то у дьявола нет никаких шансов. Как бы Иисус, я, а, Никаких шансов. Прямо никаких шансов. Вот здесь Иисус э, просто очень хорошо показывает нам, Иисус много показывал, как нам поборать, как, да болен, как нам побеждать. Как да побеждал Павел учился побеждать кровью Агнеца. Да здесь я хочу открыть еще одно место. И оно написано э, к евреям. послание к евреям. Это очень важные стихи. Много стихов. Давайте мы проникнемся. И просто все проникнем. Потому что у нас сегодня также Евхаристия, причастие. И, и причастие. эти же стихи мы будем приводить и на причастие. И стихов, читаем, причастие. Послание к Евгению, 10 глава 7 стиха. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, это слова Иисуса Христа, исполнить волю Твою Божию, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизболил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. По всей этой воле мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Тело, да? Это и есть хлеб Господень. И всякий священник ежедневно стоит в служении многократно, приносит одни и же жертвы, которые никогда не могут стрельбить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную у Бога, ожидая затем доколе враги его будут положены под ножи ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А все, суд нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещает им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Скажи Аллилуйя. А, да, да, да. Бог не вспоминет больше мои грехи или мои беззакония. Перебросит через свой хребет и не вспоминет больше никогда. Ну, если мы, конечно же, исповедуем грехи наши. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Кровь и плоть, кровь и плоть, повторяется. И имея великого священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, украплением очистить сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистой, будем держаться исповеданию повальни неуклона, и верим обещавшим. Я еще немножко почитаю, потому что это очень важно. Будем внимательны друг к другу, поощрять любви, к добры, добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Но будем увещевать друг друга тем более, чем более усматривайте приближение дня Онова. Представляете, вот это написано 2000 лет назад. Насколько мы должны гореть вот этим, чем более усматривайте приближение дня Онова. Какого дня? Какого дня мы ждем? Мы ждем второго путешествия. Mm -hmm. Ишо Машех. Ибо если мы получим познание истины, произвольно грешим, другой перевод говорит грех произвол. То есть человек просто живет в произвольном грехе, и просто грех его жизни стал систематическим. И для Бога это страшно. То есть этот человек идет в погибли. То не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отверщиеся законом Моисея при двух литров свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь, посмотрите, насколько это серьезно, то сколь тих чаще, вы думаете наказание повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает За святыню, кровь за Что для тебя кровь Иисуса? Иисуса Писание говорит, это Писание очень пекарство. важно почитать. Могу важно? Да за святыню. За святу. Аллилуйя. Кровь Иисуса Христа. Кровь Агнеца. Кровь Иешу. Ишу. Мы призваны к этому просто относиться с благоговением. Но мы с таким трепетом. К трапезе Господь. Приходить, воспоминая о том, что Он сделал для нас. Аллилуйя. Насколько сильна вот эта жертва? Пролитая драгоценная кровь Иисуса Христа. Иисус Христос. Чуть позже написано в 31 стихе. Страшно впасть в руки Бога живого. Ибо еще немного, очень немного и грядущий придет и не умеет. Вы вот знаете, вот я так коротко скажу. Звучит Ну, Звучи предупреждение. Ну, я думаю, что если апостол об этом говорит, пишет об этом, повторяет многократно, повторяет многократно я думаю, что это очень важно. Но, может быть, нет ничего важнее вот той темы, насколько сильна насколько важна драгоценная кровь Иисус Христос. Ну, вот, ничего в этой вселенной, в вселенной не, существует, не существует, что может. А мы твой грех, да мы, твой грех, или что-то есть, или или есть еще какой-то способ, или маняк вдруг начал. оправдаться пред Богом, кто-то может быть скажет, не не существует, не существует, не существует. И это Божье решение. И твое Божье, это решение. Бог так поставил. Бог такая установил. Бог так решил. Бог, такая решил. Бог так захотел. Бог такая поискал. И мы никак это не сможем обойти. И никак не можем того Скажи Аминь. Я, Я согласен, нет, согласен нет, конечно. Это, конечно. Согласна, это важная тема. Это, важно, тема это очень, да, тема. очень да. важная тема. Я хотел сказать только сегодня про два слова. И это.. Апостол Павел пишет, пишет по-моему, по в первом послании Коринфянов, он там пишет, пишет, что если кто, даже если ангел Господень, даже ангел проповедует вам то, би това, что мы вам не проповедуем, да будет какой слово? Некогда Анафем. будет два слова анафима. Анафима и потом стоит другое слово «Маранафа». «Имэн и, мар, маранаф. и, мы, и друга дума а, Аравмафа». Маранафа. «Маранафа». Вы знаем значение этих слов? Знаете да. значение этой вот думы? Вы знаете, если первое слово... А дума... Я хочу сегодня задать такой немножко провокационный вопрос. Как вы думаете, какое слово сильнее? Как мистику, я думаю, полсилно. В какой-то степени для кого-то... Страшнее, или по страшным который является просто вот это то что апостол пишет страшно впасть в руки в Бога, Бога Живого Апостол Павел добавляем во Фарцете на живее Бог Анафима или Маранах? Анафия? Анафима или мараб? Маранах? Маранах и знаете, я сегодня вам отвечу, значение первого слова ⁇ она ⁇ да будет отлучен, да будет предан выброшен в тьму внешнюю, отлучен от тела Господня вот тут, Боже, это, это значение слова «анафема». Това, значит, думата, анафема. Это даже не греческое слово. Това, даже не дума, а, приводит даже, что это не еврейское слово, вот, даже -еврейское а взятое дума, из сирийского языка. А, вот, язык. Второе слово маранафом. Что это слово значит? Оно значит? Ну, значит, что Господь скоро придет. Значит, Господь скоро И чем оно страшно? Из Страшно, тази, как... Вы знаете, я сегодня отвечу на этот вопрос. Тебе отговоря, Просто вот так, немножко для размышления. За да си, вот, вы знаете, это, конечно, страшно. страшно я бы, например, не хотел бы подвергнуться как аз... либо Ну, вот такому церковному наказанию. Да на но на вы знаете, маранафа намного страшнее. Вочи, маранафа много для определенных людей. За определение хора, которые, вообще которые вообще не боятся Бога. Но вообще не боятся Бога Буду делать, что я хочу. Хочу сделать это. Сделаю. Хочу сделать это. И это сделаю. И, этого, и никто направить. мне не указывает. И, и, и вы знаете, чем страшно слово «маранафа»? Вы знаете, если первый раз Иисус Христос пришел, для чего? Он пришел, чтобы спасти. За да спасти. Его имя переводится, Иешуа переводится как «спаситель», человеческий. Он пришел, чтобы спасать, и Он это делал. И Он оставил такое мощное учение, которое сегодня спасает. Но вы знаете, слова Иисуса Христа. Когда я пришел, приду второй раз, я приду для того, чтобы судить всю Вселенную. Я не приду, чтобы спасать. Те, которые успели войти, Те, кто успели, войдут, а те, которые не успели, двери закроются. И спасение, и, спасение, и шанса, и, шанс убедить, и возможности войти, и возможности да соблезни, больше не будет. Так какое слово страшнее? Пока, я думаю, я Пока ты живешь на этой земле, у тебя есть шанс, возможность, возможность стать ближе, еще ближе полблизко. к Богу. Господу, через жертву, или через, через заповеди, или через заповеди, или через совершенный закон, через закон который принес Иешуа Но когда придет Иисус, если ты не спасен, а не спасен то шансов у тебя больше не будет. И вот это очень страшно. Знаете, это намного страшнее, чем анафима. Временное какое-то наказание. наказание. Потому что маранафа, что маранафа? для кого-то это наказание вечное. Смерть вторая. Вторая Поразмышляйте об этом, пожалуйста. Исследуйте, эти места, Исследуйте эти места. Потому что это касается твоего личного спасения. Личного спасения. Поэтому в наше время, в время мы призваны к тому, что намного больше. Ревности Ясней Проповедует любовь Иисуса Его спасение Христа. Что сегодня время благодарности, Сегодня день спасения Сегодня у нас есть шанс Аминь или аминь Сегодня Завтра этого шанса может уже быть? Нет, в да шанс. 10 девять, да? Пять вошли, опять опоздали. Пять За что-то са били Я са... уже иду к концу. Да, слава Богу. Все успеваем. Давайте мы откроем... Вот это личное свидетельство апостола Павла, которое описано очень хорошо. Павел, в книге «Деяния», «Деяния», 22 2 глава с 1 стиха. Вот стих. И здесь, в принципе, апостол Павел произносит свою оправдательную речь. И только апостол Павел все оправдал через. так и пишет. И так и пишет. И говорит. И «Мужи, братья и отцы. Вы Выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Перед, перед этим, можно так сказать, Павел нарушил чей-то бизнес. Афродиты, вам можно сказать, что Павел нарушил нечий бизнес. Кто-то из серебра делал статуэтки, помните? Я бы с сереброй правил статуэтки. Древних богов. Старь богов. Афродиты. Афродита. Каких богов еще? Какие другие богов? Ну, думаю, что там... Зевс. Зевс, да? Может быть, Зевс забыл диана, диана, да, ну там было названо несколько богов, которые делали статуэтки и там все наличные... передачи и... и... и... эти мастера, они вы ненавидели Павла, потому что люди после его проводи перестали покупать эти статуэты. Которые в принципе, были идолами, И они схватили Павла и захотели предать его самому суду. А апостол Павел, апостол Павел Увидев, что в их среде находятся евреи Убедя, что в их среде находятся евреи Он попросил разрешения сказать слово На еврите И начал такую речь. И, речь И вы знаете, что Павел произнес? Какой произносит Павел? Если бы он захотел оправдаться Он был хорошо подкован Подкованный юридическим человеком Кто <связь> убил много добрей Добавил Филипп Познании, Человек с высшим образованием, имеющий римское гражданство, римское гражданство, я считаю, что он бы легко бы ображдал. Но апостол Павел, апостол Павел начинает произносить свое личное свидетельство. свидетельство. <laughs> Для чего? За для того, чтобы вот на этом месте была явлена слава Иисусу Христу. Да Давайте мы просто это прочтем. Прочитаем. Оправдание. Управдание. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. И он сказал, я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный во всем городе, при ногах Гамалиила. Это очень весомо. Учиться при, при ногах Малила. Я как-то говорил в проповеди о том, что, вы знаете, одно из требований поступить и учиться при ногах Гамалиила. Вы знаете, сегодня, к христианам скажу так, в арабском мире есть такие мальчики, которые к 11-12 годам знают Коран знает Корана на, арабском языке. на арабский язык на иезусть и это является для них пропускным таким вот э, способом тех, кто вас в поступить медиссе в, в, ну, это влязает в институцию где обучают иманов для того чтобы поступить в школу Гамалила мальчик э, еврей до 12 лет обязан был выучить. Был Наеврить на на Тору тор, наизусть. наизусть. И вы знаете, ну, просто почему апостол Павел настолько апостол, хорошо толкует Верхий завет? Толкова, добры, толкова, завет. Потому что он его знал наизусть. Просто многие места он просто отсетировал места просто ему не надо было вот куда-то. Хотя потом уже к более такому зрелому возрасту он просит Тимофея привезти книги, возраста, да, старые, позже. И вот здесь, смотрите, вот, ну, конечно, евреи уже вот так, уже вот, ну, смотрят по, по нему, есть, уже... Человек интересный. интересный человек. Учился у Гамориила. Тщательно наставленный в Атическом законе. Ревнитель по Боге, как и все в ныне. И даже до смерти гнал последователей всего учения, связывая и придавая в темницу мужчин и женщин, как и свидетельство, там не первосвященники, все старейшины, от которых и письма взял к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошник привести в оковах в Иерусалиме на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий след с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоришь мне, «Сау, Сау, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» И он сказал мне, «Я...» Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие со мной свет видели и пришли в страх, но голоса говоришь, что он мне не слыхали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал «И так, далее, и так далее, и так далее. Что это? Это личное свидетельство апостола Павла. Личное свидетельство апостол Павла. Как он встретился с Иисусом? Как исцелишь Иисус? Как он его исцелил? Как, его исцелил? как он его освободил? Как его и сделал Божьим служителем? И его и направил ну, аминь или не Аминь. А -а -а. А -а -а. Это а было личное свидетельство. Лично свидетельство. Вы знаете, люди выслушали это. И Тут он также рассказывает, что пролилась кровь на свидетельство твоего. Это 20 стих. А я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды, побибравших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Потому что он просто Павел боялся идти обратно в Иерусалим, зная, что его там просто... Те же самые фарисеи, которые его возненавидели, это был предатель. Они хотели его, они просто, ну, помните эти места, да, где они согласились, 40 дней не есть и закляли просто, что убить вот этого Савла, да, потому что они его просто лютого ненавидели. И Бог ему говорит, хорошо, я тебя прошу далеко к язычникам. И сделай его язычником э, апостолом над язычниками. Аминь. До этого слова слушали его с стиха. а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого, и ему не должно жить. Вот такая вот история. То есть примерно та же история, что и со Стефаном произошла, о том, что когда Стефан начал говорить, они с скрижача зубами просто ринулись на него, чтобы Стефан, его стереть земли. Какие прекрасные истории, правда? Какие прекрасные истории. я вам сегодня о чем? Я сегодня вас подложу к еще одному практическому семинару. Сегодня у нас также. Я стараюсь, чтобы мои проповеди заканчивались практикой. Theory. Давайте мы сегодня спросим у себя и попробуем это к себе применить. Свидетельствую ли я сегодня? Людям, которые меня знают. Людям, которых я знаю. О том, что сделал со мной Иисус. Что сделал для меня, Иисус? Какой направил Может быть, Он меня спас. Может быть, меня Расскажи, об этом. Расскажи за Тува. Может быть, Он тебя исцелил. Может быть, исцелил. Расскажи об этом. Узнаете, как работают вот эти свидетельства? Знаете ли, как когда я понимаю, что переносит человек, Кто мочевек, который нуждается в исцелении. В, в исцелении, я с чего начинаю? Започлен, вот я помню. начинаю со своей личной истории, Започлен, вот личность, как история, Бог когда-то меня исцелил. Когда я вижу, что передо мной стоит человек зависимый, от наркотиков и от, наркотиков, и от алкоголя. алкоголя, что лучше всего работает? Полная, я рассказываю ему, как Бог меня освободил от алкоголя и от наркотиков, от алкоголя и от наркотиков. потому что в моей жизни, в жизни была и алкогольная, и, наркотическая и, алкогольная, и, и, и Бог меня освободил. И, меня освободил. и это работает лучше всего. Если я вижу, что передо мной стоит человек, я увижу, что человек который ну, ко мне часто люди приходят с так называемыми фобиями. Панические атаки. Панические атаки. Доктор меня мучает панические атаки. Ме панические атаки. Что мне делать? Я рассказываю личную историю. Рассказываю личную историю как Бог меня освободил как от, страха. Господь меня от страха. Страха перед смертью. Страх перед смертью. Вы знаете, я даже не могу сегодня вспомнить, чего я вообще боюсь. Я даже не могу всегда достичь вспомнить под корпус и страху. Могу точно сказать, что Бога я боюсь. Могу доказать, что Бога а Больше мне как бы и бояться-то нечего. Как бы ни что-то другу не имеет Ну да, когда вот скажем, недавно в нашу машину ударили, там я не ни... успел могу испугаться. Могу силу удариха, Потому мягко, за... С нами так, такого давно не за было. За счет нас с удава, если я слышал о Господь не пазит. Хранит от -то аварий. Просто пьяный водитель, низко пьяный шофер, просто стукнул в нашу машину, и она сейчас поедет на ремонт. Да, сега, что я... А так на, ремонт. на самом деле, просто если ты живешь с Иисусом, бач, а как живешь с Иисус, то ничего не делаешь. Вот, если ты постоянно исповедуешь перед Ним свои грехи. А как то тебе нечего бояться. Я мотка, фо, да Если ты знаешь, что кровь Иисуса Христа тебя а обувала, то тебе нечего бояться. Я мотка, фо, да Если ты знаешь, что Он в своем сердце, а знаешь, что я в сердце дути. Его совершенно любовь, <laughs> она изгоняет всякий страх. Вся всякий страх. Аминь или не аминь? аминь. Это, это аминь. Давайте мы сегодня помолимся вот этой молитвой. Что работает? Какой Я заканчиваю. Работает свидетельство, свидетельство то, твое личное свидетельство, -то лично свидетельство, того, что сделал для тебя Иисус. На това, направил Иисус теб. И что Он сделал для всего человечества. И второе, что работает? И второе -то нечто, -то второе -то работает, чтобы победить дьявола, да дьявола в своем личном столкновении. Работает применение, Работа использования крови. Иисуса потому, Путина, Иисус Скажи Я правда А правдан, правда. Кроме Иисуса, Христа. Иисуса Христа. Христа. Это правда. Истине, а, это прав. а я исцелен. А сам исцелен. А Кровью Иисуса Христа. Через, черт, крок, а Иисус Христос. Потому что так написано. Потому, что, так Ранами Его Ч через раны а я исцелен. Я свободен. Благодаря крови Иисуса. Например, на Иисус Потому что Он заплатил за Меня Цену. Не серебром и ни золотом. Не через серебро или золото, Но драгоценная кровь. Через какую кровь. И единородного Сына Божия. Я правду, а Я искуплен. Я исцелен. Я освобожден. Я свободен от, от проклятия. От страха, смерти? От страха пред смерти. Ада. От ада. Если постоянно омываюсь. Кровью Иисуса Христа. На Иисус Христос. Слава нашему Богу. На Для меня было очень важно нанести до вас эти истины. Потому что, Иногда сталкиваешься, что христиане этого не знают, и поэтому терпят поражение, потому что если ты это не применяешь, то дьявол может себе легко обмануть, может прийти болезнь. Но если ты знаешь, Обаче, знаешь, тогда ты входишь в победу Иисуса, Христа. тогда ты победитель. И тогда ты победитель. Вот мое сегодня свидетельство о том, что я рассказал вам сегодня, что апостол Павел, что апостол Павел научился побеждать и научил да через, свои свидетельства, и через свои свидетельства и через драгоценную кровь. И сегодня ты. Дес, Также можешь научиться побеждать. Значит, може, можешь да научить, да И пребывать в победе Иисуса Христа. Только для этого надо постоянно, надо постоянно свидетельствовать. Желательно каждый день. Ну хотя бы возьми за правило хотя бы одному человеку. Да Рассказать свою личную историю. Что сделал для меня Иисус? Какой я направил Иисус? И хотя бы один раз в день, И день. применять кровь Иисуса Христа. Иисус Христа. Помолиться за кого? За, за чье-то исцеление. За чье-то освобождение. За чье-то спасение. спасение. Слава нашему Богу. Слава нашему Господу. А. Дальше, Александр, это уже не на камеру. Мы переходим к трапезе Господней. И сегодня